Моя дипломная работа менеджером по внутренней коммуникации. И где я работаю? Хотелось бы немножечко поделиться. Это группа компании УДСК. В следующем году нашей компании 80 лет. Именно наша строительная компания полного цикла восстанавливала город и регион после Великой Отечественной войны. Вот. Мы осваиваем активные регионы. Мы хотим выйти за пределы нашего, вот, но возникли некоторые трудности, сменился собственник, вот, он же и и на данный момент мы находимся в состоянии перехода от красного стиля ведения бизнеса и политики внутренней компании к синему. А в связи с этим у нас сейчас проходит настройка и внедрение корпоративных ценностей, миссий, компаний. И важно, чтобы это все было ретранслировалось до всех и доходило до всех. Не то, что мы просто строим, но и цель основная, что наш главный ресурс – это люди, которые, собственно, этим и занимаются. На фотографии, это моя любимая фотография, поставила. Если ее увеличить, то там указано, что в каком году и получено разрешение. И, собственно, это газета "Молния". Поэтому я решила, что она будет как раз тем. Итак, цель это создание эффективной системы коммуникации с учетом потребностей целевой аудитории. Связи с тем, что у нас многотысячная компания, вот несколько тысяч. И они все отличаются не только по возрастному критерию, но и по образованию. Они не как бы, входят в группу компаний, но технической, технической точки зрения они являются нашими ДЗОшками. Соответственно, у нас задача есть. Это определиться, естественно, целевой аудиторию, составить портрет внутреннего потребителя, Сделать, согласно интересам ЦАП, канальное отделение, создание единого информационного поля, чтобы все были в курсе, что происходит, настройка каналов коммуникации и, собственно, их продвижение. Определение своей целевой аудитории. Как бы я сделала такие подзаголовки, которые больше мне отзываются из серии Кто ты воин? А какие у нас основные проблемы были? Это нет поканального отделения, в принципе два года назад коммуникации представляли собой выжженное поле. И это не утрирование, это действительно так. Из коммуникации было, была только рассылка, поэтому нет, как поканальное отделение это прям наша боль. Следующая проблема – это формирование новостного контента в контексте ценностей и миссии компании, а также интересов целевой аудитории. Мы хотели, есть же несколько путей интеграции ценностей, это революционный и эволюционный. Мы пошли путем эволюционного, вот, но… Людям, которые работают на стройке, на заводы, нужно чуть больше времени и возможности, чтобы эта эволюция прошла, и ценности, миссия компании в них внедрилась и проросла. Вот, это основной акцент. И еще одна основная проблема – это отсутствие единого информационного поля. Сталкиваемся с тем, что происходят мероприятия, а люди на тех же стройках-заводах лишь по касательные проходятся в информационном поле с этими мероприятиями. Знаешь, это прям боль. Целевая аудитория от А до Я. Я сделала несколько делений, но, как, Анна, вы рекомендовали, потом я схлопнула именно по трем основным. Первое – это офисные сотрудники, и тут у нас преобладание женщин. В основном это женщины, и которые высшее гуманитарное или высшее техническое образование, информационное предпочтение получения информации, а также общение, это телеграмм, личные встречи и ВК. Личные встречи, забегу немножечко вперед, они приветствуются и являются одним из доминантных информационных каналов предпочтений во всех группах. Как сказал Франц Деваль, груминг – это наше все. Люди любят, когда их лично поощряют, с ними лично разговаривают, с ними лично им что-то рассказывают. Поэтому это является одной из доминантных информационных предпочтений. Линейные руководители и топ-менеджмент. Здесь у нас преобладание мужчин. Образование, естественно, высшее гуманитарное и высшее техническое. Информационные предпочтения, Телеграм. Есть такая шутка, что большинство совещаний, и в связи с тем, что много удаленных сотрудников и в разных городах чаще всего проходят телеграм в телеграм-конференциях, телеграм-сессиях. Личные встречи, WhatsApp и собрания. Естественно, что линейные руководители, топ-менеджмент, они покасательные проходятся по всем каналам коммуникации. Так или иначе, они задействованы везде. Везде в секциях коммуникации задействованы линейные руководители и топ-менеджмент. Если это не так, то значит информация в какой-то момент будет упущена. ИТР. Здесь у нас мужчины по уровню образования это высшее техническое или среднее техническое образование. Из информационных предпочтений личные встречи, собрания, ВК, Телеграм, Ватсап. Вот. А, и следующая целевая аудитория это сотрудники стройки производства Volume 1 и сотрудники стройки и производства волюм 2. Почему я так делюсь? А, дело в том, что проанализировав Составляющий элемент. Оказалось, что у нас э, сотрудники на стройках и очень сильно отличаются возрастных предпочтений возрасте, а это равнозначно предпочтениям возрастным. Люди определенно миллениалы <laughs> и так далее, исходя из этой градации, они по-разному усваивают информацию из разных каналов. Соответственно, сотрудники стройки и производства Volume 1 это молодые 21-35. Они движевые, они в соцсетях, в WhatsApp, ВК и личные встречи. Им важно, чтобы они были услышаны. Получить эффективную и быстро обратную связь, потому что по технике безопасности на некоторых участках человек не может долго зависать там в телефоне, потому что это техника безопасности прям ай-яй-яй. Вот, соответственно, здесь нужно было выработать и понять эффективную систему обратной связи, чтобы люди быстро задавали вопросы и им давали квалифицированные ответы. Сотрудники стройки производства Volume 2 – это 36, 51 и старше. У нас есть сотрудники, которым 78 лет, и они активные. Причем одна из них сварщица, <laughs> на которую все равняются, женщина. Вот, это прям у нас преемственность поколения, она прям женщина такая, женщина-кремень, и для меня показательно, что очень цепкий, свежий ум, знание, дело, вот, соответственно, люди в этом поколении, образование это среднее и информационные предпочтения, какие у людей этого поколения, это в первую очередь личные встречи, газеты, и в меньшей степени WhatsApp. Они приверженцы советской корпоративной культуры, которая раньше была. Очень часто бываю на объектах, которые связаны, ну, постсоветские, и советское пространство, где были информационные стенды, и ты понимаешь, что к Корпоративная культура в плане коммуникации, она была еще тогда, тогда, тогда. Сейчас она переживает интеграцию, модернизацию и так далее, но она все была. Соответственно, люди этого поколения, они подточены, заточены по то. И глупо просить им 60 лет или и дальше измениться до тинейджера. Вот. Но это мое личное ощущение и мое личное мнение. Соответственно, целевые аудитории, резюмируем. Освисные сотрудники ЭТР, что мы от них хотим? Чтобы они получили знания, квалификацию, о ключевых деятельностях компании, проектах, что происходит в бизнесе дать понятие и элементарную осведомленность о том, что происходит из с каждым подразделением, и с какой болью, и с каким вопросом можно обратиться туда или иначе. Где решаются те вопросы, чтобы это не решалось по звонку из серии, что ну, кто-то кого-то знает, чтобы люди были осведомлены. Соответственно, каналы – это корпоративный портал, инфостенды, рассылки, личные встречи, телеграмм. Линейные руководители, сотрудники офиса. Здесь мы заточены, что мы хотим от них. Цель основная – основное формирование образа будущего. Упрочнение корпоративной культуры, основанной на миссии и ценностях компаний, управления измерениями. А в этом направлении мы уже начали действовать и был снят прекрасный мини-фильм о компании полного цикла, где у нас на первый план вышли люди. Люди, которые делают бизнес, заводы и стройки. И на их примере показывались наши ценности. Какие каналы? Телеграм-канал «Настрой», инфостенды, карпорталы, рассылки, личные встречи. Личные встречи, они дублируются, как я и говорила ранее. Изначально, что это прям одна из основных предпочтений у нашей аудитории, у всей. Сотрудники завода и стройки – это лояльность, мотивация. Им нужно разъяснять стратегию ценности компании, создать информационное поле между офисом, стройкой и заводом. Им нужно, чтобы создать такое информационное поле, где они будут читать про себя, о себе же, но при этом все это будет на примерных ценностей и миссии. Что здесь? Дать же строительный замес, Чат-бот, WhatsApp, это к вопросу о быстрый, э, импульсный э, вопрос-ответ. Инфостенды, личные встречи. Да, Анна, я тоже очень не люблю инфостенды. Вот, но инфостенд инфостенду все-таки рознь. И в некоторой ситуации я пришла к выводу, что нельзя полностью отрицать. А, наверное, нужно, если ты не можешь заглушить восстание, его нужно просто возглавить. Вот, сделать читаемым, сделать интересным, интерактивным. И удобо Как сказать, знаете, есть такие бутерброды на ход ноги, когда тебе и вкусненько, и при этом ты не замедляешься, чтобы попасть в точки а, В, точке Б. Инфостенд будет примерно вот той, из такой же серии. Ты получаешь информацию, но при этом тебе не нужно с лупой стоять и все это рассматривать, потому что примерно на второй строчке человек просто уйдет. А целевые аудитории резюмируем часть 2. Здесь я показываю каналы коммуникации в разрезе с ценностями в э, крестика, где они перекрещиваются, чтобы у нас не было провалов э, в информационном поле. Вот, потому что пустые клетки где-то в какой-то из секций, они должны как бы перекрещиваться. Пустого не должно быть. У нас не должны быть целевые аудитории, которые не будут охвачены тем или иным каналом. А, ситуация, которая у нас была до. Так, я поняла. Короче, видимо, не поменяли презентацию, которую я поменя... присылал потому что я там поменяла в слайды местами. Ну ладно. Ситуация до. Отсутствие даиджесов, как я уже говорила, это была ситуация выжженного поля. А, отсутствие дайджестов это вообще что-то было неимоверное. Отсутствие корпоративного портала не только как инструменты получения информации, но также как и рабочая платформа. В нашем случае была выбрана платформа ELMA, вот, где сотрудники 300, в режиме 360 запускают и рабочие процессы, и у них информационная лента, и а, структура компании, документы. Все-все-все в одном клике. А вместо канала «Чат без излишеств» Ну, у нас не было канала, у нас был один, я сейчас вот звукали, у нас был один канал, чат, вернее, туда просто скидывались все ссылки. Ну, упоминания компании, и просто туда, как в грибную яму, сливались туда просто ссылки, которые, ну, ссылки как ссылки. Ну, ну хорошо, упоминания компании. Даже. Наверное, это было больше как а, чат-архив. Вот. Выступление руководства в формате вопрос-ответ, обратной связи тоже такого не было. Не было каскадирования информации, это все оттуда же уплывает. Делали, что говорили. Вот. Ситуация из серии До. Каналы коммуникации, которые мы предлагаем. Мы себе во множественном числе. Корпоративный портал Elmo он постоянно, он совершенствуется, он уже не такой колдовый, как был, там есть возможность поставить лайк. Сейчас мы работаем с руководителем направления поддержки корпоративного портала над возможностью оставлять комментарии, чтобы эта платформа была более универсальной, я имею в виду в новостном их содержании, чтобы люди могли там комментировать, оставлять Uh, какие-то реакции, ну, лайки — это первый шаг, вот второй шаг. Телеграм-канал «Настрой». Uh, естественно, что это будет интерактивная платформа с чатом, который может потом уйти дальше в свободное плавание. Чат-боты WhatsApp, рассылка, личные встречи, инфостенды, дайджест. Дальше хочу отметить, что это запланировано не только в печатном варианте, но и в электронной версии, которая также будет размещаться на корпортале, и ссылки будут в Telegram, то есть везде. Теперь более детально по каналам. за строительный замест. Учитывая то, что я вышла из журналистской среды, для меня рубрикаторы, и количество рубрик – это просто моя отдушина. Я люблю жанровое разнообразие. Это просто не просто информирование через новости серии «Что, где, когда, зачем и во сколько», а разные варианты от сюжетов, репортажей, очерков, эссе. И, я, и здесь есть прекрасное поле для моей, для, моего творче, для моей творческой реализации. Что касается рубрик, проанализировав потребности людей, вот. Я составила несколько основных рубрик. Это «Строительный замес. Новости внутри нашей компании и наших стройплощадок». Первый на связи – это обратная связь с руководителем непосредственным. Вот, чтобы люди имели ощущение и получали информацию не только от своих линейных руководителей, или ТЭ, но и непосредственно, как, грубо говоря, из уст руководителя первых лиц. Генерального замгенера и двух замгенеральных. Раскадровка, все о новых людях в компании, изменениях кадровой политики. В связи с тем, что у нас обширная география сотрудников, несколько тысяч, естественно, что ну, как бы время стоит у нас и есть движение по карьерной лестнице, соответственно, бывают новые люди на позициях, чтобы все были в курсе, где кто что пришел. От сердца к сердцу это поддержка нашего волонтерского движения КСО, плюс у нас есть благотворительный фонд созидания. Вот. И э, наблюдая за последние два года, я поняла, что людям нравится помогать. Людям нравится быть сопричастным к помощи. Особенно, это касается детей и ветеранов, в дедов, наших бабушек. Вот. Что касается детей, просто. Люди все, всеми руками, они хотят, им, ну, просто им нужен тол толчок. Новостная лента, куда же без нее? Это новости отрасли, best practice. Вот. И среди первых наши награды достижения. Ну, куда же себя не похвалить? вот Соответственно, люди должны знать, за что и как мы получаем награды, потому что все мы делаем единое дело, мы все делаем бизнес. Соответственно, награды компании, это их награды в том числе. Так, следующий. Канал с новым акцентом. А, создание телеграм-канала настроить чат-ботом. Вот. Но я здесь и не буду вдаваться больше в детализацию, как с дайджестом. Понимаю, что, видимо, я не уложусь в тайминг. Вот. все хотела, чтобы люди стали общаться в телеграм-каналах, чтобы были видны реакции, сообщения следующий. Работа 360 – это настройка корпоративного портала. Почему настройка? Потому что он уже есть. И мы сейчас настраиваем ту систему, которая имеется, мы ее улучшаем. Мы сейчас занимаемся улучшением, такие улучшайзеры, как фиксики. Потому что это универсальная рабочая платформа, где есть все. Все инструменты, которые необходимы не только для, например... Ну, я могу сравнить это с Яндекс.Дзен, да? Людям нужно, когда они занимаются, например, юридической службой, они с корпоративного портала вообще не вылазят. У них постоянно запуск процессов, оформление, согласование договоров и все с этим связано. Соответственно, им нужно время, чтобы немножечко отдохнуть, релакснуть от потока информации. И у нас здесь есть новостная лента которые там включают очень жанровое разнообразие, интервью, очерки, как я уже говорил, И человек такой немножечко расслабляется, но при этом он остается в рабочем русле. Это заточено на бизнес-процессы, на результативность. Потому что если он идет искать информацию в другой источник, он выпадает из рабочего времени. Что значит вып выпасть из времени? Это равнозначно... А выполнение, невыполнение каких-то KPI, люди могут задерживаться отсюда, негатив. И негатив какой обычно складывается? Не к себе самому, то, что я там где-то полазил, я потерял там время, да, и я не успел. Вот, все плохо, у меня столько работы, я ничего не успеваю. Чат-бота, чем могу помочь, новый хозяин. Это, опять же, это, это уже на платформе WhatsApp, в формате быстрой обратной связи и делению по вопросам, по запросам от аудитории. Это в нашем случае целевая аудитория, стройка и завод. Команда проекта. самурая нет цели, у самурая есть только путь. Вот здесь руководитель внутренних коммуникаций, отдел мотивации у нас я делал, есть нематериальные мотивации, вот три зажигалки, которые за любой кипиш и всегда поддержат, помогут и накидают классных идей, и они находятся прям в тесном общении непосредственно с людьми, которые работают на заводах и на стройке. И руководитель корпоративных проектов, вот она у нас занимается раскаткой корпоративной культуры, соответственно. Без нее никуда. Это как правая и левая рука внутренней коммуникации и корпоративная и культура. Итоги проекта. В чем мы будем измерять? И как мы увидим? Я надеюсь, что все сложится и у нас повысится уровень лояльности сотрудников. Мы будем получать качественную обратную связь. Обеспечим целевую аудиторию качественным контентом и создание информационное поле, единое информационное поле. Как мы сможем это измерить? Оценка эффективности коммуникации, пульс опроса, знания сотрудниками целей, задач и ценностей компаний, Степень вовлеченности сотрудников в текущие проекты и НПС. Вот, Анна, мы с вами об этом говорили, но я все равно тогда, тогда же в среду сказала, что я все-таки последним пунктом оставлю МПС, потому что у меня есть показатели, которые я составила до, то есть как моя точка отчета, и я хочу понять, к чему мы придем в конце нового, дай бог, 2023 года.